Ответ на возможную попытку блокады – Калининграда. Генсек НАТО Йонс Столтенберг на пресс-конференции заявил об опасности для НАТО Калининградского оборонительного района оперативно-тактического объединения вооруженных сил России в Южной Балтике. Отреагировал он при этом на вопрос журналистки, попросившей его прокомментировать слова ведущего Владимира Соловьева о, возможном внутреннем коридоре в Калининград. Время сейчас непростое, и всем официальным и публичным лицам нужно тщательно контролировать, что они говорят иначе это может быть использовано против нас, в том числе и как оправдание агрессивных действий стран НАТО. Однако господин Столтенберг умолчал о самом главном. Это не Калининград приблизился к границам НАТО. Он не может. Это город. Города не ходят. Это НАТО приблизило свои границы к Калининграду. При этом нужно отметить, что планы возможной блокады Калининграда озвучиваются на уровне польских, прибалтийских и европейских чиновников и военных уже давно. Поэтому российские вооруженные силы регулярно проводят учения как раз на случай реализации подобной агрессии в адрес данного российского города. Однако военной подготовкой ответ не исчерпывается. Есть еще и пространство для экономических контрмер, по которым я и специализируюсь. «Рософобия — это дорого и больно!» Поскольку Польша и страны Прибалтики на постоянной основе демонстрируют свою русофобию, то против них уже осуществляется комплекс экономических мер, часть из которых они спровоцировали самостоятельно. Первым шагом был отказ от транзита грузов через Прибалтийские порты. Это около трети ВВП этих маленьких республик. Теперь грузы идут через новый порт в услуге наполняя российский бюджет. Следующим шагом, закономерно вытекающим из предыдущего, стал отказ от использования прибалтийских железных дорог для транзита грузов. Большинство из них шли в те порты, которые теперь не используются. И на сегодняшний день латвийские железные дороги в основном торгуют металлоломом, рассматривая планы постепенного демонтажа железнодорожного полотна. При Балтику, находящуюся в своеобразном географическом тупике, некоторые мои коллеги высказываются еще более жестко. Никто особо не ездит а для выезда трудовых мигрантов на заработки в ЕС достаточно и автобусов. Есть еще один шаг, последовательно реализуемый русофобскими марионетками, которые называются, кавычки открываются, руководство прибалтийских республик, кавычки закрываются. Это попытки разорвать единое энергетическое пространство и перестать использовать российское и белорусское электричество, которое, на минуточку, в несколько раз, если точнее, то в 5-6, дешевле, чем шведское или датское, которое является альтернативой. А с сегодняшнего дня Латвия перестала получать газ из России. Как там было? Баста? Карапузики? Кончились и танцы? Они даже уже перестали производить шпроты. И Итого промышленности нет, транзита нет, дешевых энергоресурсов нет. Прибалтийские Эмираты обречены на дальнейшие медленные, на самом деле не такой уж и медленные, угасания. Позабытый хутор на обочине истории. Что касается Польши, то она умудряется ссориться не только с Россией, но и с Германией, и, соответственно, с Евросоюзом в целом. И вся ее хм, э, «стратегия», в кавычках, сводится к за «заграница нам поможет». Под границей в данном случае понимается США. А как Вашингтон помогает своим союзникам? Видно на примере ну, того же Афганистана. Да и Украины, чего уж там. Мы вам продадим в втридорого просроченное старье, а потом будем мысленно «с вами». Закупки Польши американского СПГ – это дорого, нерентабельно и ненадежно. Мечты о том, что они станут европейским газовым хабом для американского СПГ, упираются в отсутствие достаточного количества газовозов для этого и отсутствие необходимой для этого инфраструктуры. Тут коллега Марцинкевич неоднократно раскладывал все максимально подробно. То есть очередные прожекты и маниловщины, как и всякие прочие польские межиможьи, но из чего они решили, что если Польша пытается заблокировать Калининград, кстати, чем? То Россия не сможет заблокировать Свиноусье, перекрыв поставки газа в Польшу? Хм. Непонятно. Весь этот регион с точки зрения геополитики. Это буфер между Хартландом и Римландом. А буфер не может иметь собственных геополитических амбиций. Вернее, амбиции у него быть могут. А вот возможности для их реализации не существует. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что в Варшаве или Риге кто-то читал Макендера и Хантингтона. РУСПРОНЬЮЗ специально для сайта кон.вс. Автор публикации – Александр Роджерс. Подписывайтесь на канал РУСПРОНЬЮЗ, подписывайтесь на Телеграм-канал. Всего вам доброго, до грядущих встреч!